Всем приветик! Сегодня тема будет совет от карточек в виде сердечек. У нас карточки. Так, смотрим. Совет от карточек. На любой вопрос, на любую тему. Вам совет. Так, выбираем, смотрим. Пустая карточка. От вас скрыта информация. Возможно, вам совет в данный момент не нужен никакой. Вы сами хорошо справляетесь со всеми своими вопросами, моментами, ситуациями. Вы их разруливаете правильно и справедливо. Также вы хорошо понимаете, что вокруг вас происходит, и как вы говорите, как вы себя ведете, как вы себя показываете, как вы относитесь к другим людям, и к самим к себе, к самой себе, к самому себе, к себе, самим себе, как вы относитесь, справедливо. Для вас нет никакого совета. Вы все правильно поступаете, делаете правильно себя, показываете, относитесь. А главное, что вы очень мудро, мудро и с душой и сердцем относитесь к своей жизни. Всем пока!